Привет всем пользователям интернета, которые зарабатывают вместе со мной, просматривая видео на моем канале. С вами, как всегда, на связи Олег Успешный. И перед тем, как начать свой новый видеоурок, хочу вас познакомить с некоторыми новостями. Впервые в России в апреле месяце 2017 года уже были установлены несколько криптоматов, которые принимают биткоин, эфириум, лайткоин и Zcash. И также 17 сентября 2017 года уже в Москве в одном из ресторанов был установлен первый криптомат, с помощью которого любой желающий может приобрести биткоины. Как вы понимаете, эта тема находит огромный интерес по всему миру. И если вы отстанете, то окажетесь не у дел. Ну а поскольку вы уже подписаны на мой канал, то конечно вы будете в теме всех событий и научитесь зарабатывать. Сегодня мы с вами будем знакомиться с автоматическим сбором криптовалюты. Пройдя по короткой ссылочке под моим видео, попадаете на этот проект. Мы платим деньги, автоматический сборщик криптовалюты с кранов без участия человека. Кто-то платит свои кромные денежки в криптоматах и покупает биткоины. Мы же с вами собираем их просто так. Без каких-либо вложений и каких-либо обязательных взносов. Ну что ж, давайте приступим. Первым делом, как всегда, проходим регистрацию. Нажимаем на кнопочку «Попробовать». Введите ваш биткоин-адрес или e-mail. Я, пожалуй, укажу e-mail, вы, конечно, выбираете, что хотите. Быстренько проходим капчу, что я не робот. Выбираем витринки магазинов. Подтвердить. И нажимаем на кнопочку «Войти». Читаем информацию, друзья, которая нас с вами очень порадует. Сегодня ваш бонус к выплатам умножается на 2 на кранах, которые платит на внутренний баланс этого проекта. В данный момент сервис находится на стадии тестирования. Доход не совсем высокий. После теста сервис будет платным, уважаемые господа. Поэтому срочно проходите по ссылочке, пока здесь есть бесплатный вариант входа. Тем, кто не зарегистрировался, не установил расширение и не был активен хотя бы раз в три дня до окончания тестирования. Поэтому сразу запоминаем, появляемся здесь не реже одного раза в три дня. После теста будут новые функции и совсем другой доход. Но у нас пока интересует то, что мы сможем заработать на данный момент. Некоторые экраны теперь платят на внутренний баланс. Потом их можно будет вывести на ePay. Или напрямую на адрес биткоин. Вот это, друзья, намного лучше. Поскольку в ePay какие-то проблемы сейчас. Опускаем страничку ниже. В пустых строчках указываем номера ваших электронных кошельков. Bitcoin, Bitcoin кэш и доги коин. Опускаем страничку ниже. Далее мы с вами видим, что у меня автоматически включена видеореклама. Если у вас не так, включите. Потому что это 90% вашего заработка. Далее вы можете включить ру и следующая капча находится в разработке. Но, как вы понимаете, это уже стоит небольших денег. Я думаю, тратиться нам совсем не обязательно, поэтому просто нажимаем на кнопочку «Сохранить». Введите код. Код подтверждения отправлен вам на почту. Если вам не приходят наши письма, проверьте папку «Спам». Ну что ж, письмишко я получил. Копирую отсюда вот этот код. Иду на наш сайт. Вставляю в пустую строчку и нажимаю «Сохранить». Что мы теперь делаем в дальнейшем? Переходим по ссылочке «Сборщик». В открывшемся новом окошке нажимаем на ссылочку «Скачать сборщик». Данный архивчик я себе скачал на компьютер и поместил в определенную мне папочку. Теперь необходимо его разархивировать. Нажимаем правой кнопкой мыши и «Извлечь в текущую папку». Вот, друзья, наша папочка уже здесь появилась. Что мы делаем с вами дальше? Поскольку это расширение, то нам необходимо перейти в настройки Google Chrome браузера. Я пользуюсь им. Нажимаем с вами на три точки справа вверху. Следующая ссылочка у нас «Дополнительные инструменты» и переходим в «Расширение». Нажимаем. После этого... Как только мы с вами попадаем на страницу наших расширений, ставим галочку «Режим разработчика». И далее просто жмем на ссылочку «Загрузить распакованное расширение». Уже в этом маленьком окошке выбираем ту папку, где сохранили нашу программу. Я нашел свою папочку, распакованную из архива. Вот она как называется. И вот она здесь. Необходимо после этого нажать на кнопочку «Ок». Как вы заметили, на странице расширения появилось новое расширение, с помощью которого мы и будем зарабатывать наши бесплатные сатошики. Галочка стоит включена. И справа на панели браузера данный значок уже отображается. Расширение мы с вами включили и давайте перейдем по ссылочке сайты. А у меня снова сработало расширение Globus, уважаемые господа, которое приносит мне постоянный пассивный доход. Если вы еще не знаете, как это работает, посмотрите у меня на канале «Расширение Глобус. Плейлист «Заработок на расширениях». Что мы с вами здесь видим? Некоторые сайты у нас выключены, и только три работает. На первых двух идут технические работы, следующие давайте включим. Нажимаем на данную кнопку. Включено, не забудьте авторизоваться на кране. Заходим по ссылочке данного крана. И этот кран, уважаемые господа, нам будет приносить DoggyCoin, поэтому вставляем здесь номер своего DoggyCoin кошелька. Далее, как видите, здесь остальное указывать не обязательно. Не обязательно придумывать пароль и также не обязательно указывать свой e-mail. Капчу пройти только для регистрации, давайте так и сделаем. Нажимаем Enter. То же самое проделываем и со следующим краном. Нажимаем «Включить». Переходим на сайт. Как мы с вами видим – 50 сатоши каждую минуту. Ну и пускай собирает наш автосборщик эти 50 сатоши. Я буду только рад. Проходим ниже, друзья. Здесь уже вставляем наш номер биткоин кошелька. Также проходим капчу. И нажимаем Enter. И последнее, что нам с вами осталось, запустить нашего бота. Нажимаем на красную кнопочку Factory Fawcet Off. Расширение установлено. Включите сборщик Factory Force для начала работы. Еще раз нажимаем на данную кнопку. Итак, уважаемые мои партнеры, процесс пошел. Как вы видите, все работает автономно. Мы с вами никакого участия не принимаем, а сатошики будут зарабатываться. Сколько мы здесь с вами заработаем, я покажу в следующем видео. А пока проходите по ссылочке выполняйте те же самые действия. И начинайте собирать бесплатно сатоши при помощи вот такого вот бота. На сегодня, пожалуй, все. С вами, как всегда, на связи был Олег Успешный с интересным видеоуроком. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Я же желаю всем огромных заработков в интернете и до встречи в новых видео. Пока!